Здраво, меня зовут Михаил Сидников, на суд третья мировая, поэтому я уже готов. Однажды вечером я сидел и смотрел, как всегда, стрим Гладвовакаса, и я решил, почему бы не сделать крутой запоминающийся джингл для его стримов, для видео, ну и чтобы можно было где-то еще использовать. Поэтому я написал бит, к сожалению, нет, написал текст, более-менее запоминающийся, записал, в принципе, не буду показывать этот долгий процесс и покажу финальный результат. Я как лаппа Ну а если тебе понравился данный формат и данное видео, пожалуйста, поддержи это лайком, покажи какой-то активностью, потому что скоро война, и мне нужно как можно быстрее набрать свою армию подписчиков. Спасибо за просмотр. Ты ебанушка. Ты че сделал? Ты всем, ты пора, пострелил.